То есть, а, и того, получается, что в мире помимо недвижимости и доходных сайтов ничего нет. Понимаете мысль какая? Это первая ключевая мысль, которую стоит понять, потому что ну, фактически денежный поток вам могут давать только активы, которые могут этот денежный поток давать. Давайте посмотрим на доходные сайты за рубежом. То есть, вот один из примеров: мы делали проект. Я дальше математику покажу. Какие вообще отличия от того, что сейчас происходит в России? То есть кто знает, что. Кто согласен, что Америка идет чуть-чуть впереди России по технологиям? Угу. Ну, то есть, у нас есть хороший опыт, посмотреть, что же происходит с теми активами там. То есть э, нормальные активы в Америке уже не купить. Вот в этой нише что-то купить достойное, которое не похоже на мутный проект, практически невозможно. То есть э, что там происходит? Во-первых, трафик дороже. То есть доход с рекламы выше, трафик дороже. В России 30 копеек с посетителя, там может 6 рублей с посетителя, 10 рублей с посетителя. И здесь уже ты, в принципе, можешь там, на 100 тысяч умножить, уже интересно. Статья. То есть это для тех, кто хочет зарабатывать в долларах, которые знают, кто знает английский язык. Соответственно, одна статья обходится примерно 70 долларов от 35 до 100 долларов. Одна статья. Вы написали там про какой-то вид батареек или про какой-то гироскутер или еще что-то. Причем тоже есть чит-код. Вы можете написать ее с этим, с Google-переводчиком, потом отдать корректору за 5 долларов канадскому, и у вас получится хорошая, качественная статья. Ну, то есть это если вы хотите этим зарабатывать. Соответственно, следующее, это срок выхода из песочницы. Есть такая история, то, что в американской выдаче поисковая система, она работает по-другому, она не работает так, как у нас. Если мы говорим про сайты, есть поисковики. То есть у нас общий поисковик ⁇ это Google. Значит, в российском Google как? Ты написал статью, она сразу попала и... Примерно через месяц ты начинаешь получать трафик, через три месяца она там уже какие-то хорошие позиции занимает. В Америке так не происходит. В Америке очень медленная реакция на ваши действия. Ты написал статью, опубликовал, лег в ожидании блаженного недуга, он не происходит. Там, ну, во-первых, труднее добиться качества, то, что не факт, что ты хорошо что-то написал, да, там вот. И главная проблема – можно не дождаться. То есть ты написал 100 статей по 100 долларов, ты, так сказать, инвестировал, но и ничего не происходит. То есть твой сайт ровно посещает 0 человек. Поэтому для новичков, скорее всего, эта тема… Ну, скорее всего, это как… Не стоит с нее начинать, вот так давайте скажем. Пример сайта про восстановление батареек, Вот это я его сказал. То есть мы делали проект с 2016 года, активные работы начались с августа 2018, сейчас идет медленный рост трафика с нуля до 200, тысяч, до 200 посетителей в сутки. Обратите внимание, то есть с августа месяца активно этот сайт наполняет, пока вот чуть-чуть он начал расти. Плюс есть отдельный бюджет. то есть Я хочу этим слайдом сказать, то, что в Америке все сложнее, то есть на Западе. Соответственно, затраты на контент 6 тысяч долларов, количество статей 80 штук написано, посещаемость 200 посетителей в сутки, средний пассивный доход 200 долларов в месяц. Доходность, наличный капитал 40%. Доход на посетителя 2 рубля. Ну и в конце седьмой пункт это то, что это в 7 раз выше, чем в России. Попробуем пожить с этой мыслью, посмотреть на эти цифры, кто что заметил вот, с места. Какие цифры для вас интересны здесь из всех? Кто-то любит э, тратить… Доходность на ЛК, пятый пункт, да? Один из самых интересных. То есть все, что с этой моделью мы видим, то, что инвестирование в западные сайты на все эти истории, она дает все равно 40% возвратной инвестиции. Но при этом нужно быть готовым, что первый год может ничего не случиться. Поэтому обычно, ну там есть хороший чит-код, они делают несколько проектов. Потому что, ну если немножко копнуть в, в глубину, у гугла есть такая история, которая защищает э, выдачу от э, так называемый reverse Engineering. То есть э, они защищают от того, чтобы люди какие-то манипуляции делали, там ссылок навалили, там еще что-то, и видят, как меняется в поиске. То есть у него есть такой рандомный фактор, который каждому новому домену наделяет какой-то случайный показатель, который определяет, как он будет расти, хорошо или плохо. То есть возможно просто вашему сайту не повезло. И как вы не раскачиваете его, он все равно будет расти очень плохо. Поэтому решение здесь такое, необходимо просто несколько проектов. Кому показалось это сложным, вот это вот все? Ну, то есть, как бы для общей теории, наверное, да, интересно. Давайте ближе к тому, что, в принципе... Смотрю, роботы захватили камеру. Даже роботу это кажется сложным, поэтому... Перейдем к более простым вещам, это доходные сайты в России.